Так. продолжение вот этого коммента под этим комментом был коммент от Иванова Ивана ну это опять же понимаете это как в фильме э, тот самый Мюнхгаузен вот когда он говорил иметь фамилию Мюллер в Германии все равно что не иметь никакой вот так вот назвать себя Иваном Ивановым это все равно что ну, расписаться о ну, том, что, что ты что-то скрываешь, как минимум. Вот. Чего прятаться, не суть важно. Мяреки, Мярекович. Вот, да. И вот он под этим комментом, под коммент говорит: не на пять-двенадцать говорят благодарность Боброву, а мы регулярно оказываем. Ну, указываем. Ну ладно, продолжай, да. Наверное, мразота не про Ивана, но в целом некрасиво, согласен. Да мы не делаем для того, чтобы красиво, вы, вот, блин, вот не понимаете, вот наш ресурс не, не, не про рюшечки про какие-то, да, не про какую-то эту хренотень, что вот сделать все красиво, главное, чтобы, как в этом было, да, главное, чтобы не было войны. Да, блядь, война уже начала. Какие люди изнеженные, они говорят о том, что вот этот этот, потом ниже Heroinside, этот Иван ивану Кого-то облили грязью в интернете, написал кто-то на кого-то коммент. Интернет, блин, 90% из этого, во-первых, состоит, из Лютой друг помойки. друга, и, еще похуже. А жизнь реальная, друзья, представляете? Она же еще хуже, она еще опасней может быть страшнее блин убивают умереть можно и все такое прочее вот а мы стремимся чтобы она была лучше ведь даже не жизнь это а мир весь цело мы его пытаемся исправлять как обществе здравых а тут блин ой облили грязью, ой, он назвал, ну, наверное, не того, ой, ну, все равно некрасиво как-то вышло. Ай-яй-яюшки, какая досада, у нас же мир такой хороший, вот там кто-то где-то кого-то, э, как, как, как кажется к этому самому комментатору, кто-то кого-то обругал, ой, несправедливость какая в мире, аюшки-яюшки, блин, ребята, ну, надо, наверное, уже как-то штанишки, блин, из штанишек из детских вырастать, как-то взрослые уже надевать, инфантилизм этот как-то отбросить в сторону. Вот, Трезвый взгляд. Мир это кровавый мир. цирк. Кровавый. Сейчас он еще более кровавым и стал. Его А Его вот интенсивнее тут, блин, надо исправлять Кого-то, блядь, это самое. Обидели, как-то не так назвали. Вы пятиминутный ролик посмотрели, нихуя не поняли. Обливается кто-то здесь грязью или не обливается. Назвали кого-то мразотой или не назвали. Ну, блядь, вы же понимаете. Вот сам же пишешь на 5-12 говорят благодарность Боброву. Какое тут обливание грязью. Ну, вы, блядь, ну... Ну что вы, сука, такие идиоты кончелыжные? Пять минут ролик, вы, блядь, не можете понять его суть, его направление. Ну, ну хрен его знает. Как еще объяснять? Ну как еще, я не понимаю, блядь. Почему вы такие человекоподобные? Ну вам же на человеческое тело. У вас там э, есть черепная коробка. В ней зачаток мозга должен быть. Ну, анализируйте вы, блядь, то, что это самое, то, что говорится. Так, ладно, Вы давай, за каким-то хреном на этом ресурсе находитесь? Давай, далее, так. не для этих э, персонажей достаточно уже обсудили, так, не для этих персонажей ценно, информация. Да, да. 21 час, Ровно. Да все... названия, Правильно, Миш, ну просто там образовавилок нету. Они да, не там выросли. <смех> оно не, не отросло, понимаете. Я же поэтому говорю, что похоже, вероятно, подобное, Но, опять же, это не в обиду. Вот понимаете, не в обиду. Но если человек пришел на этот ресурс на наш, да, вот, ну, надо же хотя бы понимать, что к чему. Я не против, комменты нужны, чтобы для того, развиваться, там все это дело. Ну, блин. Ой. На обычном уровне человеческом, хотя бы должно быть понимание. Так, ладно, вот совершенно другой человек, Елена Григорьева, да? А вы к нам в Сибирь приезжайте сейчас. У нас минус 20, минус 25, каждый день холодно, но мы привыкли. Живем. Уже лучше вы к нам на Колыму сразу вспомнили. Тот аж подавился. Не, не надо. Этот самый благодарим, превеликий поклон. Давайте лучше все вместе в теплый мир Да, давайте перейдем в нормальную реальность, где будет действительно все это дело полетия. Не соглашайтесь, вы с этим 20-25, Сибирь о ба ба ба, да он мамонтов показывает, а мамонты это те же самые слоны, они тепло любят им жрать нужно 200-300 килограмм зеленой массы есть же суд, точно ну какая нахуй Сибирь ну какая, какая это самая пальмы, блин, вот, я так подозреваю, что слон, он как-то не хочет траву жрать вот именно ему надо бы что-нибудь, типа фрукт, а как, сколько мы мы видели да, ну, ну, вот. не, они не, не ебошат, зелень, в основном плоды блин. Вот, недаром же вот это показывали, как они возле этого, э, какие-то тропические эти самые, обожжались, те, которые... Ну, каких-то ягод за, забродившие. И бухие слоны валяются, ходят, спотыкаются, это пипец какой-то, да. Травка не этот самый, если обрывают они веточки, то это какой-нибудь там типа эвкалипт, ну, что-то такое. Может быть, чтобы там желудок типа прочистить, масса, ну, опять да. же, клетчатка, чтобы было. А так, конечно, чтобы Поэтому дурные, давайте что будем делать полетик круголетием, да? да. Так, значит, вот опять же, ну вот как без пиздюлины, как без пиздюлины, да. Я сейчас вам кину, а вы попробуйте прочитать. Нет, ну что, давайте попробуем прочитать. Нет, так я это самое, да. Вот, я закину, чтобы вы понимали, а я буду сейчас пробовать читать. Да, ну если сюда еще без этих самых воткнется, без искажений. Вот смотрите, да, а, вот... Нормально, да. Вот, державники, да, вот эти сверх... Сверхдержавники. Сверхдержавники, да. Ну, вот, вот я говорил, что э, есть эти самые, да, вот искажения определенных образов, да, есть это, как оно там, э, чарамутия, да. Ну а есть просто пиздец какой-то, извините, но по-другому не скажешь, да, вот, сверхдержава, И вот в это, блин. Э, союз советских светлых родов, ну это ладно, там яти эти, хуяти, ладно, хрен с ним, да, вот, или там твердые знаки, не суть важно. Но, но оно не читается, в принципе, понятно, это все воспринимается, все легко, да, тут еще все нормально, вот, появилось новое видео, двоеточие, в и дальше я не знаю, блять, как прочитать. Я тоже осел, просто. Вот что это такое за Ю Пропускаю вот эту вот хуйню. Видео Протоколь Стерлитомак директи вы. вручены, ну вроде тут да, да на упах. Вроу. это по идее, да, да. Клинической. И все, вот на этом можно останавливаться. Это клиника, блять, ребята, это клиника. Ну вы поймите, сколько было ко мне претензий, что вот, надо говорить... Слова паразиты, самым. паразиты. Да. Да. Вы вот материтесь, вы там этот самый. Ну блин, ну надо ж хоть немного с головой дружить. Сколько раз я говорил, ну это ж бред сумасшедшего, блин. Придумана эта вот буковица, придумана она в недрах этого самого чека спецслужб и этого самого Академии наук, да, вот, но нечитаемо это получается, поймите, вот это 7 на 7, вот это, две нижние строчки, они непроизносимы и нечитаемы. Вот, а ты же видишь, как этот самый выполняется, воплощается оно. Все-таки через время оно воплощается. Ну, сколько мы толдунились. Сделайте, блин, тексты, чтобы они были читабельные на буквице, на вот это. Блин, сука, делаешь же, а? Ну, только действительно хер э, попытаешься прочитать. Вот это. И вот получается, понимаете, этот самый, не то, что образа не формируется, да, это получается просто... Это не, как битая знаю, кодировка. Битая бред... кодировка. О, точно. Просто о, непонятно, точно. что это такое. О, а это о чем говорит? А это значит, что там биороботы. Вот так вот получается тогда. Так, это ну все. Это получается искажение, оно наслаивается на другое искажение и еще сильнее становится. Ну, короче, караптится файл, грубо говоря, компьютерным языком. Да, Миша, да. Ну, он, Леша, правильно написал. Перестарались. Ну, тут это... точно, блин. Э -э точно. Ну, я не знаю, что выразится или нет, это самое. Э ладно, не буду, потому что это уже действительно ругательство получится. Есть такое крепкое, такое конкретное одноэтажное выражение, не буду его употреблять, вот, потому что за это самый, понимаете, это вот, ладно, другое, похожее на это самое, да. <кх> похожее, пошленькое, конечно, но более-менее, да. Вот, есть такое выражение, это самое, понеслась пизда по кочкам. Вот такие пироги. понимаете, вот. Вот повело куда-то в сторону, а дальше уже контроль потерялся, не и уже не могут остановиться, понимаете. Вот. Это не просто сбитая кодировка. все, это уже пошло, виртуализация этого пространства, вот эти вот закидоны психические, да, шизофрения, причем в массовом уже, понимаете, в массовом этом порядке. Вот как говорил бывший, так сказать, президент, остановитесь, ну меру надо какую-то знать. Вы скоро перейдете, блин, на этот самый, да, латиница, мертвый язык, да, уже доказал и тюняю, и все такое прочее. Вы переходите на какой-то выдуманный, абсолютно виртуальный язык. Смотришь какой-то буржуйский сериал, и там начинают эти самые, на придуманных этих языках. Хоть вот этот, блин, э, как он там, что мы сейчас смотрим, э, про этих драконов. Да, да? дракона, ну да. Вот. Это хоть... Да, понимаете, но это бред сумасшедшего. елы палы что вы творите? Остановитесь. Так, ладно, давайте к видео перейдем. Да.